Так, друзья, нахожусь в гостинице Sherwood Exclusive Premier. Смотрите, значит, в данном видео постараюсь показать всю вам необходимую информацию по данной гостинице, чтобы вы могли правильно ориентироваться в данной гостинице. Так, вот мы попали в холл. Здесь у нас, естественно, ресепшн. Холл небольшой, но элегантный такой. Сразу на входе есть и бар вот он бар естественно здесь уже в этом баре есть полное меню всех напитков алкогольных безалкогольных гостиница под немецким менеджментом во всяком случае раньше была. такая вот красивая интересная аппликация в шерфу эксклюзив кемер а какая стоимость проката не в курсе 8 евро полчаса или вот эти электро и час больше евро велосипеда. Скажите, а Управление общее, допустим, у вас по всей сети или каждая а. гостиница под, своим, под своей концепцией? А, под... Да, под своей концепцией. То есть тот, который в Билеке вот он совсем по-другому работает, правильно? Ну, Не, ну схожесть, конечно, есть у них, естественно. Ну, вот. просто у нас ситуация была, мы да. один год были, я лично непосредственно у -у -у. в Белеке отдыхал, вот, и там... Концепция алкоголя была, ну, в принципе, импортный алкоголь, uh -huh. ну, и местный, конечно, был и импортный, вот, uh -huh. и всем как бы все одинаково было. А вот буквально я не помню, может в прошлом году, может позапрошлом uh -huh. году, отправлял туристов, так вот они жаловались, что им давали только местный алкоголь. Нет, у нас импортный алкоголь. То есть концепция у алкоголя нас? тут да. отличается, получается. от. Да, может быть, Не, они... они просили, они просили, и типа говорили, что... Нас... алкоголь, бутылки открывают при гости, если... Вот, ну. Так, главный бассейн, детский бассейн. У -у -у. Значит, внизу, а внизу снэк-бар, наверху а веранда а-ля ресторанов. Очень красивый вид открывается. Два пирса вот от которых я говорила этот обычный пирс, этот пирс VIP. с который. Так, друзья, смотрите, показываю вам пляж гостиницы Шервуд Эксклюзив Кемер. Пляж очень длинный, протяженность 500 метров по моему его где-то и показываю само покрытие пляжа. Смотрите, это мелкая галька надеюсь вам видно очень-очень мелкая галька это не песок можно перепутать с песком но это реально не песок дальше у самого моря тут уже галька немножко покрупней показываю вам как она выглядит ну и в принципе сам заход в море состоит из такой вот гальки Естественно, так как это побережье Кемера, тут идеальная прозрачная водичка и пологий заход в море. То есть вполне нормальный заход для маленьких детей. Ну и так вот выглядит пляж в одну сторону, во вторую сторону. И вид на горы с пляжа-гостиницы «Шервуд эксклюзив Кемер». Так, Друзья, делюсь своим мнением по гостинице Шервуд Эксклюзив Кемер. Смотрите, всю полноценную территорию я вам показать не могу, потому что это внеплановая наша гостиница. Мы попросили принимающую сторону нашего туроператора Тест Тур пойти нам навстречу, и, естественно, они это сделали и добавили нам эту гостиницу в программу, чтобы мы могли показать вам эту гостиницу знать полноценную информацию. Так вот, смотрите, значит, по самой гостинице. Гостиница в принципе в очень хорошем состоянии, очень зеленая. Вот здесь вот показываю вам состояние газона в этой гостинице. Есть деревья на территории. Это опять большой плюс данной гостиницы, потому что деревья это природный кондиционер, которые очень хорошо защищают летом от жары номер номерной фонд тут очень большой, в принципе, как бы, так как и сама территория данной гостиницы. Хорошая инфраструктура реально как бы есть, чем заняться, хорошая анимация, отличный аквапарк, по качеству питания туристы, которые отдыхали здесь, коллеги, которые здесь отдыхали. Всегда, никогда, никаких нареканий не было. Друзья, напишите, конечно, в комментариях, что же вы считаете по данной гостинице, ваше мнение, ваше впечатление. Это, конечно же, будет полезно для всех, в принципе, кто смотрит это видео, кто читает комментарии, кто правильно подходит к выбору своей идеальной гостиницы для своего идеального отдыха. Вот, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всей полезной и нужной информации, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями. Kids Club от 4 до 15 лет. Анимация детская, детская-подростковая. С нами работают воспитатели «Корал». По поводу меню. Кашки, баночки в главном ресторане. Миксер, микроволновка, блендер. При желании мама сама может приготовить ребенку. Меню лактозная, безлактозная диет, стол. Если мега аллергики, туристы и гости, они нам говорят, что им можно, что нельзя, повара будут для них готовить. Спа двухэтажный, хамам, паровая, лед бесплатно, джакузи на открытом воздухе. Пилинги, массажи по прескуранту – это все экстра. Большой спортивный зал, очень много снарядов, фитнес классный, подойдет даже для такого матерого спортсмена, для тренировок. 11 бассейнов на территории, зак закрытых с морской водой с подогревом, бассейнов нет на территории, подчеркиваю, потому что отель сезонный, работает с апреля по ноябрь. Необходимости в закрытых помещениях нет. Большой аквапарк, детские взрослые, детские 4 горки, взрослые, 6 горок. Взрослый аквапарк с 12 лет, но нужно смотреть по комплекции ребенка все равно, потому что аквапарк серьезный, можно в общем опасный. Wi-Fi на всей территории бесплатный, на пляжах и в комнатах тоже. Пляж 500 метров мелкая песок и мелкая галька вход пологий комфортный очень два пирса один обычный другой vip пирс vip пирс означен 8 бунгало на пирсе и 7 бунгало на пляже 80 евро на пирсе 70 евро на пляже вместимость этого бунгало до 5 человек гости там там бар гости там целый день отдыхают расслабляются отдельно от всех Заранее, да, забронировал. А, значит, коляски под залог есть, горшки у хаоскипинга, если нужно, есть. А, велосипеды, электро, вот эти скутеры. А, скутеры, да, а, все есть. Это прокат. Значит, а, а что еще? Да, анимация активная, спортивная. На пляже волейболы, баскетбола, пляжные всякие развлечения. Степ, аэробика, зарядка. Все есть. Значит, вечернее шоу, медицинское и вечернее шоу. Рестораны. Рестораны. Четыре ресторана а Лякард. С этого года они все платные. 10 евро на взрослого, 5 евро на ребенка. Один из алякартов работает как быстро 21 час, 3 часа он алякард. Остальное время он работает как быстро. Если ранний, поздний заезд, выезд, то всегда гости могут покушать. Кафе мороженое работает до 10 часов, до 10 вечера, целый день. Мороженое производится у нас в отеле, очень домашнее. Бесплатно, да? А, да? Да. И один из баров работает на напитки э, круглосуточно. Чай, коты, напитки и да, печеньки. А концепция алкоголя? Как... А, импортный. Весь импортный? импортный и... и Есть и турецкая, и есть и импортный. А, если там гость хочет какую-то выдержку, то это ну, экстра, естественно. Mm -hmm. То есть за доплату? Правильно? Ну, Диско если какое-то там, я не знаю, там что-то mm -hmm. экстра-эндернарное. А? да? У нас есть, он работает с 12 до 2.30, но там работа в зависимости как бы. Да, это